Так, продолжим изучение теоремы Гудстейна, и теперь нам нужно разработать аппарат, который, собственно, позволит нам ее доказать. Аппарат этот заключается в исследовании чисел, трансфенитных чисел, как раз те, которые когда-то придумал Кантер, и потом Гильберт предлагал этими числами расширить стандартную арифметику. Ну вот, дадим сначала строгие определения, которые даются в рамках Формальная теории множеств Итак, мы работаем формальной теории множеств Цермела Френкеля И даем, вводим следующие предикаты Мы говорим, что множество x транзитивно И это новый предикат, обозначающий это свойство Что по определению означает Что для любого y из x Выполняется свойство y содержится в x то есть, всякий элемент x является еще и его подмножеством. Помимо того, мы говорим, что множество x является ординалом. То есть, вводим вот такой предикат по определению. Если, во-первых, x транзитивно, а во-вторых, всякий его элемент также транзитивен для любого y из x, Выполняется транзитивность Y То есть ординалы это такие множества, которые, которые сами по себе транзитивно, то есть содержат все свои элементы. И помимо того, еще и их элементы обладают ровно теми же самыми свойствами. Так, еще нам понадобится. Ну, давайте до кучи уже сразу введем все определения. Множество x называется индуктивным. Нет, сначала, сначала мы введем функциональный символ s от x s от x это уже не предикат, а терм поэтому это, То есть это некое множество новое Как функция, которая значит, по определению обозначает, обозначает следующее множество Это множество x добавить точечку x я напоминаю, что в ZF у нас присутствует аксиома регулярности Иногда, правда, ее не включают, но, как правило, в стандартной ZF она включена И аксиома регулярности запрещает вот такое свойство Не может сам X быть собственным элементом Поэтому, когда мы вводим вот это вот определение S от X Это называется последователь множества X И добавляем вот эту новую точку то Это действительно новая точка Она не может быть в X То есть мы как бы множество X расширяем ровно на один элемент На его самого Ну Потом на примерах мы это все увидим Как это работает И давайте введем еще один предикат Множество X называется индуктивным Когда Значит, во-первых, пустое множество является его элементом А во-вторых для всякого y из x имеет место, s от y тоже принадлежит x. То есть индуктивное множество, оно интересно тем, что, во-первых, там содержится пустое множество в качестве элемента. Во-вторых, если мы к этому пустому начинаем применять вот эту вот функцию s, добавляя по одной новой новые, новые точке, то мы всякий раз все равно остаемся внутри множества x. Фактически всякое индуктивное множество оно является бесконечным. Ну В zt у нас есть аксиома бесконечности, которая говорит, что такие множества существуют. Вот, поэтому здесь все хорошо в этом плане. А, ну, теперь посмотрим, собственно говоря, на то, как у нас строятся ординалы. Во-первых, покажем, что пустое множество является ординалом. Действительно, вот возьмем x... Пусто. Что нам надо проверить? Нам надо проверить, что пустое множество транзитивно, и всякий элемент тоже транзитивен. Но у него элементов нет, поэтому это вот автоматически выполняется. Остается проверить транзитивность. Для транзитивности нам нужно проверить следующее условие. Для любого y из пусто, вот тут сюда смотрим, y содержится в пусто. Значит, вот эта часть формулы. Она называется ограниченным квантором. Почему? Потому что y выбирается не произвольное множество, то есть не произвольный элемент предметной области ZF, да? а как элемент чего-то другого, какого-то другого множества. Здесь может быть, могут быть разные, по-разному могут накладываться ограничения. Важно то, что какое-то ограничение есть. Не ну, правда это ограничение вообще тождественно наложено, вот. но любой ограниченный квантор он раскрывается следующим образом. В данном случае это будет так выглядеть. Мы вводим неограниченный квантор. Потом пишем условия. а потом ставим импликацию. Именно так раскрывается ограниченный квантор, То есть он ставится как посылка импликации. Ну и далее замечаем, что вот эта формула она является тождественной ложью. Ложь у нас вот так обозначается, как перевернутая буква Т, а Т уже от слова true. Ну и, соответственно, вся импликация по правилам исчисления высказываний она будет истинной. Таким образом мы получаем, что предикат транс для пустого множества является истиной. То есть пустое множество является транзитивным. Вот. Ну, вот это точно так же проверяется, поскольку здесь пусто. У нас получается импликация с сложной посылкой. И понятное дело, что это тоже истина. Таким образом у нас пустое множество является ординалом. Это самый... Маленький ординал и вообще самое маленькое множество в теории ZF Хорошо Посмотрим на еще одно свойство Которое нам позволяет генерить ординалы а, Свойство такое Если x ординал и Давайте уже так грамотно напишем Если x ординал то тогда s от x тоже ординал тогда s от x тоже ординал ну почему просмотрим множество s от x которое у нас определено вот здесь прям на него будем смотреть и получать выводы как говорится что больше всего любят формулы, они любят чтобы на них смотрели ну вот давайте посмотреть на эту формулу. Во-первых, нам надо показать, что s от x транзитивно, когда x ординал. Ну, поскольку x ординал, то x транзитивно. Значит, всякий элемент xа является его подмножеством. Вот берем y из x. Отсюда следует, что y содержится в x. Но если он содержится в x, то он тем более содержится в s от x. Далее. Среди элементов s от x есть еще один элемент, вот единственный, который мы новый добавляли, это когда y равно x. Но y равно x, отсюда следует, что y тоже содержится в s от x, просто по построению, потому что вот он x, это часть s от x. Таким образом, получается, что s от x уже транзитивно. И теперь надо доказать, что S от X ординал, да, то есть всякие элементы S от X тр, э, транзитивен. Всякий элемент S от X это что? Это, во-первых, может быть элемент X, а, то есть элемент взятый отсюда, но он транзитивен, поскольку X ординал. Ну а если Y совпадает с X, то он тоже транзитивен, потому что X ординал. Таким образом, все элементы S от X, вот эти вот два кейса, в обоих случаях элементы S от X тоже являются транзитивными. Следовательно, по определению S от X является ординалом. Вот. И, и, и у нас получается способ генерить новые ординалы при помощи функции S от X. Ну, например... Да, для ординалов есть некоторые обозначения, которые мы можем сейчас ввести Значит, во-первых, нумерал 0 – это пустое множество Нумерал – это такое, такое обозначение, название символов, которые обозначают числа в какой-нибудь формальной теории То есть мы под этим не понимаем число, а мы под этим понимаем запись числа вот, значит, нумерал 0 мы отождествим с пустым множеством. Нумерал единицу мы отождествим с функцией s от 0. S от 0 можно еще по этой формуле раскрыть так. У нас будет пустое множество объединить с фигурной скобки пустое. То есть это будет фигурные скобки 0. Далее двойка определяется как s от единицы. Поскольку мы каждый раз s применяем, то понятно, что это все ординалы. И S от единицы по вот этой формуле можно раскрыть следующим образом. Это пара из нуля и единицы. Далее троечка это s от двоечки. И снова, пользуясь формулой, мы можем заметить, что это будет тройка 0,1,2. Ну и, соответственно, четверка. Это S от тройки. Или 0,1,2. 3. И на самом деле и, и так далее можно по индукции определять Мы, правда, не, сейчас не вводили индукцию, но ее можно определить на базе как раз-таки ординалов Можно вводить все новые и новые нумералы, вот, которые будут обозначать нам натуральные числа как раз-таки вот таким способом, рекурсивно То есть каждое следующее натуральное число – это просто множество из всех предыдущих натуральных чисел то есть n плюс 1 – это… Ну, давайте лучше не n плюс 1, поскольку у нас еще нет плюса. s от n – это 0, 1 и так далее, n. У нас, правда, нет еще ни порядка, ни плюса, ничего. То есть вот эта запись – это скорее теорема, которую мы смогли бы вывести потом, после доказательства некоторых свойств ординалов. Вот. Но в итоге все равно, да, получается именно так. То есть все натуральные числа вводятся рекурсивно через… Самих себя через предыдущие натуральные числа Вот таким вот образом И вот такая интерпретация натуральных чисел В теории множеств ZF Называется натуральными числами По фон Нойману Фон Нойман Да ничего не поделаешь Это тоже немецкая математика так, что еще можно сказать про ординалы? Давайте теперь условимся, что мы греческими буквами, по крайней мере из первой половины алфавита греческого, то есть альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, будем обозначать ординалы. То есть если я пишу альфа, то мне уже не надо писать вот это вот. Мы уже сразу подразумеваем, что альфа – это ординал. Просто чтобы записи были короче. Значит, дальше. Совокупность всех ординалов называется классом ординалов. Вот. Ну, в теории множеств ZF вообще-то классов нет. Классы есть в теории, Гёдла -Лебернайса. Гёдла -Лебернайса, да, в теории множеств. Классы это такие совокупности множеств очень большие. То есть, например класс всех множеств существует класс всех ординалов класс всех функций вот класс всех полей там например еще чего то неважно как правило классы они множество не являются то есть понятно что всякое множество тоже по определению это класс но есть понятие собственно класса то есть класс который множество мне является для того чтобы у нас не получилось известного парадокса Рассела или там еще какой-нибудь Бурали форти парадокс и так далее. Короче говоря, понятие класса вводится в избежание парадоксов. Вот. Иногда очень удобно этим пользоваться. То есть, когда мы говорим, что какой-то x принадлежит классу ординалов, это на самом деле просто ровно то же самое, что написать он от x. Вот тот самый предикат. Вот. Но когда мы записываем это именно как вот принадлежность, то это выглядит как-то более понятно, что ли. Вот. Хотя на самом деле это просто вот одно и то же. Так. Что мы можем сказать про наши нововведенные конструкции, прежде чем переходить к арифметике ординалов? Да. Значит, отношение принадлежности на классе ординалов то есть вот на всех ординалах является отношением вполне упорядочнее является отношением вполне упорядочнее что это значит То есть оно удовлетворяет вполне определенным свойствам, которые задают вот это вот вполне упорядочение. Как задается вполне упорядочение? Ну, во-первых, это антирефлексивное отношение. То есть альфа не принадлежит альфа, какой бы ординал альфа мы ни взяли. На самом деле тут даже вообще любое множество можем подставить. Это следует из аксиомы регулярности. Второе, оно транзитивно. Если альфа принадлежит бета и бета принадлежит гамма то альфа принадлежит гамма. Это как раз прямое следствие того, что у нас ординалы транзитивны. Вот как раз вот это здесь и написано. Вот эти два свойства они уже определяют то, что называется частичным порядком. Частично упорядоченное множество. Или там отношение частичного порядка. Дальше. Частичный порядок называется линейным, если он связан, То есть любые два элемента можно сравнить между собой в рамках этого порядка. То есть либо альфа принадлежит бета, либо альфа равно бета, либо бета принадлежит альфа. Ну, видим, да, что это практически то же самое, что определение порядка там, для рациональных чисел, для вещественных чисел. В общем, это все родственные вещи. Только здесь значок другой. Причем это выражение оно является трихотомией. То есть выполняется только одно из вот этих слагаемых этой дизъюнкции. Потому что если альфа принадлежит бета, то уже не может быть равенства в силу аксиома регулярности. Если бы одновременно 1 и 3 выполнялось, то получилось бы по транзитивности, что альфа принадлежит альфа. Опять приходим к противоречию. Ну и то же самое про эти два Тем более не могут все три выполняться вместе вот, Поэтому это называется трихотомия То есть э, одно из трех всегда выполняется И вот, это, вот эти три свойства вместе Это уже линейный порядок Наконец порядок называется вполне упорядоченным, Когда для любого множества А Из класса ординалов В данном случае Поскольку мы про это говорим Если А не пусто то существует минимум этого самого а по данному отношению по принадлежности ну понятно да то есть в не пустом во всяком не пустом множестве ординалов существует такой ординал который меньше которого нет ординалов в данном принадлежащих данному множеству например мы там берем я не знаю там ординал 2 3 4 и так далее среди них двойка это будет минимум ну в общем то тут все достаточно естественно и привычно там чуть ли не со школы. А, то есть получается, что ординалы упорядочены в общем-то так же, как натуральные числа. Почти с некоторым отличием. То, что ординалы вполне упорядочены, не просто сами ординалы между собой вполне упорядочены, но еще и сам ординал. Вот всякий ординал, если мы берем ординал альфа, он же помимо этого является еще и под множеством в, в классе ординалов, а значит он сам, то есть все его элементы тоже вполне упорядочены отношением принадлежности. Это значит, что эти самые ординалы – это частный случай вполне упорядоченных множеств. И здесь можно вспомнить снова Георга Кантера, который вводил ординалы в своей работе по транслительным числам именно таким способом он говорил что давайте вот будем рассматривать все вполне упорядоченные множества, вот это вот вполне упорядоченное на множестве x и говорить что они эквивалентны, там вот отношения на y, отношения на x, они эквивалентны, если они изоморфны в смысле порядка. То есть между ними существует биекция, сохраняющая порядок. Если здесь А меньше B, то, соответственно, здесь F от А меньше F от B, и наоборот. Вот. То есть порядковый изоморфизм. И он говорил, что тогда класс всех вот таких вполне упорядоченных, эквивалентных, изоморфных друг другу множеств это получается класс эквивалентности, которого он обозначал x с чертой, да? то есть, все. Все вполне упорядочные множества порядково-изоморфные данного множеству x Вот это он называл ординалом. Но мы в современной теории множеств любим, чтобы у нас все было множеством. Поэтому мы берем не класс всех порядково-изоморфных множеств, а мы из этого класса выбираем вполне конкретного представителя альфа, который является ординалом и который изоморфин вот этому множеству X существует теорема о том что если какое-то множество вполне упорядочено то существует единственный ординал альфа который ему порядковоэквивалентен. эквивалентен вот. то есть получается что вот эти вот ординалы, они являются как бы мерилом всех частично упорядоченных множеств Кантор также вводил еще вот такое обозначение x с двумя чертами и называл это вторым уровнем абстракции здесь он уже абстрагировался от порядка и вот этот класс множеств это были просто все равномощные x-множества. И такой класс он уже назвал кардиналом или кардинальным числом. Понятно, что среди ординалов тоже можно выделить кардиналы. Это просто, явля... это просто минимальные ординалы среди равномощных ординалов. Вот. Но мы в это углубляться не будем, просто имейте в виду, что вот существуют такие обозначения, в старых учебниках они есть. Там, например, у. Куратовский и Мостовский теория множеств Если посмотреть работы Кантера, то тем более вот. А более современным учебником все-таки является Томас Ех. Тоже теория множеств вот. Я рекомендую смотреть этот учебник Особенно 2000 года издания Там наиболее полная информация И первой главы там хватит вот так вот Для ознакомления с теорией Так, ну и что мы еще скажем Мы теперь... Поскольку это отношение так хорошо ведет себя на ординалах, базовое отношение теории множества, так, то мы его на классе ординалов будем обозначать символом меньше. То есть э, просто мы говорим, что альфа меньше бета, это по определению ровно то же самое, что альфа принадлежит бета. Так, ну и теперь можно рассмотреть несколько свойств, связанных с порядком, например. Во-первых, если мы берем какой-то ординал альфа и берем S от альфа, то мы можем, соответственно, сказать, что ординал s от альфа, вот этот вот, он строго больше, чем альфа, потому что альфа является его элементом. И кроме того, если альфа меньше бета, то отсюда следует, что s от альфа меньше, чем s от бета, и более того, s от альфа меньше либо равно бета. Это что касается вот базовых свойств порядка на ординалах. Дальше. Если у нас есть какое-то множество А в классе ординалов, то его объединение, которое существует по аксиоме объединения, то есть объединение элементов, это есть ординал, во-первых, то есть некий ординал альфа, который, кроме того, ну как бы больше либо равен всех элементов А Иногда вот так пишут Это как вот операции Минковского вводят Например Какой-то элемент больше либо равен Некого множества Это означает, что он больше либо равен всех элементов данного множества Вот Более точно на самом деле Можно сказать, что объединение А Является супремумом Множества А В классе ординалов То есть в том порядке, который задан на классе ординалов ну, и, соответственно, пересечение А – это минимум множества А. Естественно, предполагается, что А не пусто. Минимум множества А. Тот самый минимум, который у нас вот гарантирует э, вполне упорядоченность ординалов. Так, ну и теперь, наверное, можно... Да, и введем еще такое обозначение. Э, омегой мы обозначим пересечение всех таких ординалов, которые, которые не конечны. Вот. Ну, давайте так, которые являются индуктивными. Не все ординалы являются индуктивными. Например, вот те, которые мы тут выписывали, которые конечный набор точек включает 0.1.2, 0.1.2.3 и так далее, они индуктивными не являются, потому что по определению... Там всякий следующий должен тоже входить в это множество. А, а там у нас, например, 0, 1, 2, 3, на 3 мы остановились, эта тройка уже туда не входит. И так можно про любой ординал, представляющий собой натуральное число, сказать. То есть натуральные числа, они не, не индуктивны. А вот совокупность всех натуральных чисел, которая как раз совпадает с вот этим вот ординалом омега, ордена, это ординал, потому что это пересечение ординалов. Вот, То есть это минимальный индуктивный ординал получается Вот Омега уже, это множество всех натуральных чисел Это, собственно говоря, первый бесконечный ординал Можно также сказать, что Омегу можно определить вот так Омега – это просто все введенные нами натуральные числа вот. Просто такое определение, оно интуитивно понятное, но формально оно неверное Так вот писать в формализме нельзя Вот а вот так мы можем, да? потому что мы выделяем в классе ординалов некое подмножество или подкласс, находим его минимум, и это и есть омега. Соответственно, мы, взяв эту омегу, можем двигаться дальше. Мы можем рассмотреть s от омега, s2 от омега, s3, ну, то есть итерировать s уже, и у нас будут получаться такие ординалы, как значит омега с точкой омега. Потом там будет э, омега. Ну, следующий за ним, да, это надо взять вот это вот. И туда добавить еще вот это. В общем, вот такие вот веселые множества у нас будут получаться. И это все будут ординалы, которые уже больше любого натурального числа. Вот они идут дальше, дальше и дальше. И поэтому можно вот эту вот шкалу ординалов, ее как бы вот рисовать так, как я... В первом ролике рисовал. То есть у нас идут натуральные числа 0, 1, 2. Это вот те самые, которые мы определяли здесь. Доходит до ординала Омега, который включает в себя все предыдущие. Затем появляется ординал S от Омега. Затем ординал S от S от Омега. И так далее. Вот эту S можно итерировать любое натуральное число раз. Поэтому здесь появляется еще такая же линейка. Которая доходит до некоторого еще одного ординала И вот эти вот ординалы Омега и тот, который дальше получается пределом по значит, ну вот суп супремумам, но что вот этих всех конечных эсок это, это так называемые предельные ординалы И мы сейчас определим, что такое предельный ординал, что такое последующий ординал Так, базовое определение я удаляю И теперь у нас еще несколько шагов к арифметике ординалов. Значит, введем такой предикат. Ординал альфа называется последующим, сексессор, если существует такой ординал бета, что альфа есть s от бета. Ну, как мы договаривались, я каждый раз не пишу, что предикат он от бета, он от альфа, потому что греческая буква у нас сразу обозначает ординал. И второе, второе определение. Ординал альфа называется предельным, если, во-первых, он не нулевой, то есть больше нуля, а во-вторых, он не последующий. То есть все ординалы, они, в общем, делятся на три класса. В одном классе сидит нолик и больше ничего. А все, все остальные разбиваются, на, все положительные ординалы разбиваются на два класса. Это предельные и последующие. Последующие они всегда выглядят следующим образом. Есть какой-то ординал, и мы от него прыгнули при помощи оператора S к новому ординалу, к следующему. А предельные выглядят так. Идут какие-то ординалы много-много-много раз. И здесь сидит супремум этого множества, который в это множество не попадает. То есть, как бы, собственно, супремум, да, который не является максимумом. Тогда этот самый супремум и есть предельный ординал. Ну, когда мы арифметику введем, мы увидим много примеров предельных ординалов. Ну, собственно, теперь мы можем вводить а, арифметику. Арифметика вводится... Разными способами зависит от как бы, подхода, который складывается. Но мы будем просто повторять э, определение, которое, которое дается в аксиомах арифметики пиана. Просто мы его немного расширим. Итак, мы вводим операцию сложения следующим образом. Мы говорим, что альфа плюс 0 это альфа. Альфа плюс s от бета это s от альфа плюс бета, и если бета предельный ординал, то тогда альфа плюс бета это супремум Множество сумм альфа плюс гамма, где гамма меньше бета Ну вот, вот это понятное определение, потому что оно в арифметике именно так определяет сложение на натуральных числах То есть если мы к какому-то числу прибавляем число бета плюс 1 Это то же самое, что взять значит, альфа плюс бета а потом к нему добавить единицу взять следующий за этим числом поскольку следующий всегда существует по аксиом арифметики и то же самое здесь в теории но что это выполняется а вот когда у нас бета предельный то мы э, то есть бета по сути является супреумом своих собственных элементов вот мы берем эти элементы прибавляем их к кальфе и дальше находим супреум уже того что получается супреум этих сумм вот. на самом деле интерпретировать сумму достаточно просто если вот у нас есть два ординала, как обычно мы их стрелочками рисуем, то сумма их изображается так. Нужно вот спуститься на ось ординалов. Здесь у нас будет альфа. А вот после альфа мы приставляем бета. То есть мы вот, вот сюда его переносим, приставляем. И все вот это вместе, это и есть сумма альфа плюс бета. Вот. Можно вводить операцию сложения именно вот таким способом, конструктивным что ли То есть это вот определение рекурсивное, а можно сделать непосредственное определение Следующим образом, мы можем ввести множество x, которое есть объединение таких вот, ну как бы маркированных ординалов Значит здесь 0 прямо умножить на альфа, это прямое произведение И добавляем еще один умножить на бета это, понятное дело, никакой уже не ординал, это просто сумма двух прямых произведений. Но на этом множестве x можно задать порядок. А именно, мы, да, здесь элементами являются пары, поэтому мы говорим, что и гамма меньше g дельта, если и меньше g, ну то есть это 0,1 получается, да? Или i равно g, и при этом гамма меньше дельта. Ну, когда у нас и равно g, это означает, что это, эти обе пары лежат либо здесь, либо обе здесь. И мы можем их по второй координате сравнивать. И вот получается вот так. Легко показать, что это вот отношение является отношением вполне упорядочения. Значит, x с таким отношением... Ну, давайте здесь вот x поставим x с вот этим вот отношением является вполне упорядоченным множеством. А значит, у него существует и единственный порядковый тип, какой-то альфа. И вот так, только не альфа. Не альфа, а мы назовем его... Ну, давайте какой-нибудь йод... Или, или, там, Каппа. Правда, это обычно для кардиналов используют, но не важно. Зато на Х похоже. Значит, существует какой-то ординал Каппа. Э, то есть, не Каппа, а Хи. <laughs> существует ординал Хи, который является порядковым типом данного вполне упорядоченного множества. И вот этот вот ординал Хи и объявляется суммой ординалов Альфа и Бета. Вот. По сути, эта конструкция, это вот и есть вот это вот сложение. Когда мы пристыковали к, к альфе, пристыковали к бета. И сказали, что все элементы альфа меньше всех элементов бета. Именно вот вот здесь мы это сказали, что у нас и меньше жи. Вот. И получили новое множество, порядковый тип которого и определяется как сумма этих двух ординалов. Значит, пока мы... Свойства не рассматриваем Я сейчас введу еще умножение Умножение вводится аналогично На самом деле можно задавать сумму произвольного множества ординалов Главное, чтобы это множество ординалов оно было упорядочено Каким-нибудь вполне упорядоченным. То есть если есть вполне упорядоченное множество ординалов То мы их можем просуммировать в, порядке, в том самом порядке, в котором они заданы вот. То есть не обязательно рассматривать сумму ординалов Как сумму двух ординалов Там их может быть сколь угодно много Но нам достаточно будет обычной, Обычного определения Значит умножение Альфа умножить на 0 То есть на пустое множество Это не что иное как 0 И если мы альфа умножаем На s от бета То это то же самое что Альфа умножить на бета И добавить Альфа Это тоже рекурсивное определение Оно также полностью повторяет Определение умножения для Значит натуральных чисел Единственное дополнение здесь, которое требуется Это если бета является предельным ординалом То тогда Альфа-бета определяется как супремум Альфа-гамма, где гамма меньше бета Заметим, что вот операции на ординалах нельзя путать с операциями на кардинальных числах, на мощностях. Вот эти умножения и сложения ординалов, они гораздо более компактные, чем соответствующие операции на кардиналах. Если бы это были кардиналы, здесь, возможно, была бы получилось бы, бы что-то большее. Иногда, правда, и меньшее может получиться. Так... Ну, важно не путать. то есть вот Мы сейчас работаем с ординалами, и все операции мы понимаем только как ординальные операции. Если бы мы вводили и то, и то, пришлось бы вводить обозначение, типа там плюс О, то, то есть как бы как сложение ординалов звездочка О и так далее. Вот. Но не будем этим заморачиваться. Значит, вот единственное дополнение к обычной арифметике – это то, что мы дополняем определение для случая предельных ординалов, предельного сомножителя. Иллюстративно это выглядит следующим образом. А именно, мы альфу клонируем бета раз. То есть, вообще, на самом деле, если бы мы задали сумму произвольного количества ординалов, то альфа-бета произведение – это просто-напросто сумма ординалов. Альфа-дельта, где дельта пробегает бета, а все альфа-дельта равны нашему вот этому альфа. То есть это сумма одного и того же ординала альфа в порядке ординала бета. А графически это можно так представить себе. Вот у нас есть альфа, вот у нас есть бета. Я его специально большим сделаю, потому что тут надо разметку сделать. Теперь представим, что мы каждую точку ординала бета, в каждую точку ординала бета, например, вот здесь вот 0, мы помещаем такой как бы контейнер. Потом у нас идет точка 1, там тоже стоит контейнер. Точка 2, и там стоит контейнер. Тут может быть где-то, например, Омега, и там тоже мы поставили контейнер. Кор короче говоря, в каждой точке ординала бета мы эту точку раздули и сделали ее каким-то контейнером. И вот в этот контейнер мы помещаем клоны ординала альфа. Сюда, сюда, сюда, сюда и так далее. То есть мы как бы вот эти все точечки превратили в ординал альфа, в клоны ординала альфа. И получилось, что у нас идет альфа плюс альфа плюс альфа плюс альфа плюс альфа. И вот так вот много-много раз, пока не закончится ординал бета. Это графическая иллюстрация произведения, чтобы можно было как бы на пальцах почувствовать, как это работает. Ну и на базе умножения, естественно, вводится степень. Степень. Э, вот так, да, крышкой назовем Альфа в степени, значит Альфа в нулевой по определению это единица В частности, 0 в нулевой это тоже единица Дальше, альфа в степени s от бета Это альфа в степени бета умножить на альфа чтобы эти правила запоминать, можно просто представлять себе, что S от бета это бета плюс 1. Кстати, это свойство сложения, да, вот значит, s от бета равно бета плюс 1. Это уже теорема получается в нашей, в нашей теории. Почему? Потому что, если мы посмотрим, как раскрыть вот эту вот сумму бета плюс 1, бета плюс 1 это бета плюс s от нуля. А по определению β плюс s от 0, это, beta, это, это s от β от плюс 0. Но β плюс 0 по определению это β, соответственно, это будет s от β. Вот, такое коротенькое доказательство. И поэтому всякий раз S от бета мы будем писать уже теперь просто как бета плюс 1. И здесь понятно, что у нас получается альфа в степени бета плюс 1. И мы это раскрываем как альфа в степени бета умножить на альфа по обычным нашим правилам. Ну и конечно же, если бета предельный, то тогда альфа в степени бета это и есть супремум. Альфа в степени гамма по всем гамма меньшим бета. Это вот важное отличие от арифметики кардиналов В кардиналах там Тут сразу резко возрастает мощность, когда мы возводим в степень В ардиналах ничего подобного Она, скорее всего, сохраняется Ну, давайте посмотрим несколько примеров, может быть Или в рамках свойств уже Да, давайте э, дам сейчас пару упражнений И даже тройку упражнений Мы уже до этого ввели несколько нумералов. вот таких вот, определили 0, 1, 2, 3 и 4. Мы это выше определили формально через значит, вот этот оператор S от X. Да? И давайте, вот, кто хочет, попробуйте разобраться в следующем. Во-первых, расписать все эти нумералы через фигурные скобки, чтобы там были только фигурные скобки. Ну, например, 0 – это вот так, 1 – это вот так, а чему будет равно 2, 3 и 4? Вопрос. Да? Второе. Поскольку это ординалы, как мы знаем, на них определены операции сложения и умножения, то хотелось бы удостовериться в том, что 2 плюс 2 – 4. Дважды 2 равно 4. И 2 в квадрате равно 4. Это теоремы нашей теории, потому что мы определили вот эти вот нумералы неким иным способом, не через операции, а через скобочки. А операции ввели, ввели уже неким внешним образом, рекурсивно. Вот, пользуясь определением рекурсивным и определением этих нумералов, надо доказать эти равенства. Вот такие вот веселые упражнения. Теперь давайте, соответственно, я перечислю свойства операций, но доказывать я ничего не буду, потому что это занимает довольно много времени, и, в общем-то, это к основной цели нашего курса – Прямого отношения не имеет. Ну и чтобы не запутаться, я соответственно возьму в прогалку. Так свойства сложения, умножения и степени ординалов. Первое. Ну, во-первых, 0 и единицы это нейтральные элементы. То есть это мы и так знаем. Но они и слева, и справа являются этими самыми нейтральными Это равно альфа и равно 0 плюс альфа Вот когда у нас... Мы же определяли рекурсию сложения по второму параметру А про первый ничего не говорили, там произвольный ординал стоял На самом деле можно попробовать и сюда применять И посмотреть, что получится вот. Но тут достаточно просто на самом деле это все доказывается альфа на единицу равно альфа и равно единице на альфа это кстати из картинок можно кстати еще легко достаточно понять и еще такое свойство значит 1 в степени альфа равно 1 альфа в степени 1 равно альфа ну еще у нас по определению альфа в нулевой это 1 будет если альфа, если альфа больше нуля. Да, я вот э, на предыдущем слайде, так сказать, э, когда вводил понятие степени, там, естественно, надо было сказать, что в основании лежит э, положительный ординал. Обязательно. Потому что если тут стоит ноль, то в любой положительной степени он дает ноль. И только 0 в нулевой это единица Просто так по определению э, вводится Потому что это будет согласовываться с разными операциями значит, Ну например с ассоциативностью там и так далее Дальше у нас работает нормальная обычная ассоциативность этих операций Альфа плюс бета плюс гамма равно альфа плюс сумма бета и гамма То же самое по умножению. Альфа-бета на гамма есть альфа на бета-гамма. Опять-таки, из графических картинок очень легко это понять. У нас Мы в гамму вкладываем альфа, вложенная в бету. Это все равно, что мы сначала бету вложили в гамму много раз, а потом альфу запихнули уже в эти новые беты. Дальше. Операция сложения не Например, 2 плюс омега. Не равно омега плюс 2 Почему? Потому что 2 плюс омега По определению это предел Ну, супремум Супремум 2 плюс n Где n меньше омега Но это просто все натуральные числа Поэтому этот супремум равен омеге А вот омега плюс 2 Это нужно за омегу зайти на две точки Омега плюс 1 И омега плюс 2 Там получается ординал, который на две точки Дальше отстоит, чем омега Поэтому вот коммутативность на ординалах не работает. Но внутри омеги, то есть на натуральных числах, эта операция будет коммутативна. Она вообще полностью совпадает с обычными арифметическими операциями. Дальше. Действует закон левой дистрибутивности. То есть альфа умножить на бета плюс гамма. Это есть альфа-бета плюс альфа-гамма. Но правая дистрибутивность при этом не работает. Например, если мы омега плюс 1 умножим на 2 То мы не получим омега дважды плюс 2 Почему? Потому что мы вот эту вот штуку можем раскрыть Двойку представить как 1 плюс 1 У нас вот это будет записываться как омега плюс 1 плюс омега плюс 1 Дальше мы вот это вот можем схлопнуть 1 плюс омега это омега Омега плюс омега – это уже омега дважды, и все вместе это будет омега дважды плюс один. То есть, вот это вот на единицу больше, чем, чем вот это получается. Но если вы тут не двойку, а какую-нибудь пятерку подставите, будет еще большая разница. Вот. Поэтому, значит, коммутативность умножения у нас правый дистрибутивный закон не работает, вообще говоря, на ординалах. Так, Перемещаемся выше что мы дальше видим работает дистрибутивность степени то есть альфа в степени бета на альфа в степени гамма это есть альфа в степени бета плюс гамма тут все хорошо и привычно то же самое с умножением то есть альфа в степени бета в степени гамма это альфа в степени бета-гамма. Важно не путать порядок. Вот никогда здесь порядок не путать. Если бета слева, то, то она и тут слева стоит. Соответственно, связь операций с порядком, который у нас есть. Если альфа меньше бета, то гамма плюс альфа меньше гамма плюс бета. То есть если мы к гамме справа приставляем ординалы разные, да, то результат будет в таком же отношении находиться, как и эти самые правые части Но э, если мы их будем слева ставить, то уже это не выполняется Потому что, например, у нас 1 меньше, чем 2 Но 1 плюс омега не меньше, чем 2 плюс омега Потому что и здесь и здесь мы получаем просто омегу Напоминаю, это просто предел 1 плюс n и предел 2 плюс n Просто супремум всех натуральных чисел вот, поэтому. Но при этом выполняется нестрогое неравенство. То есть, если у нас альфа меньше бета, то альфа плюс гамма меньше либо равно бета плюс гамма. Вот, вот нестрогое неравенство всегда выполняется. Дальше. То же самое в отношении умножения. Если у нас альфа больше бета э, меньше бета, и при этом некая гамма больше нуля то тогда гамма альфа, то есть опять справа, строго меньше, чем гамма бета. Это, кстати, тоже хорошо видно из графической картинки. И это, и это. Мы в альфу вкладываем гамма, а поскольку альфа короче, чем чем бета, да, то у нас и в результате тоже будет короче ординал. Но при этом, если 1 меньше 2, то 1 на гамма не будет меньше, чем 2 на гамма. Ну, конкретно здесь можно омегу подставить, да, потому что это не для любого. Конкретно здесь омега. Потому что если мы единичку в омегу подставим, вот у нас омега, я напоминаю, мы, то есть это просто ряд натуральных чисел, мы туда контейнеры втыкаем вместо, вместо каждого числа натурального, и в первом случае мы туда единички сажаем, и получаем, в общем-то, то же самое, ничего не меняется при этом. А можем туда двоечки посадить. Вот два элемента, два элемента, два элемента и так дальше. Мы все равно получим тот же самый натуральный ряд. Это мы просто перешли как бы от всех натуральных чисел к четным натуральным числам. Но у них Супрему все равно будет э, омега. Так. Ну, теперь, что у нас еще остается. Да, если, если, соответственно, альфа меньше бета, то гамма в степени альфа меньше, чем гамма в степени бета. Но, опять-таки, если, ну, если наоборот, вот 2 меньше трой, тройки, но 2 в степени омега не меньше, чем 3 в степени омега. Почему? Потому что это просто одно и то же. Потому что и то, и то – это предел 2 в степени n. Супремум 2 в степени n и 3 в степени n. Но и это, и это натуральные числа, и их супремум будет омега. Поэтому здесь вот и то, и то – это омега. Это опять-таки отличие от арифметики кардиналов, то есть мощностей. Тут всегда вот надо на это обращать внимание. Ну, и опять-таки, не строгая монотонность будет работать в любом случае. Если мы вот здесь альфа поставим в степени гамма, оно будет меньше либо равно бета в степени гамма. Вот, то есть, когда мы говорим о нестрогой монотонности, тут все хорошо, тут прям вот все аналогично натуральным числам. А когда нам потребуется строгое неравенство, вот тут надо быть внимательным, где что у нас прирастает. Наверху в степени, во втором элементе как бы, или в первом. По вторым элементам здесь, здесь и здесь все хорошо, по первым – нет. Есть вычитание слева, так называемое. Значит, если альфа меньше бета, то бета можно представить как альфа плюс некая гамма. И вот эта гамма оно называется разностью между бета и альфа, но это левая разность, потому что э, там если их поменять местами, то это уже работать не будет. И вообще вот эта разность, гамма, она представляется как порядковый тип такого множества. Мы из бета как множество удаляем ординал альфа и то, что осталось, то есть по сути вот у нас был бета, вот был альфа. Альфа удалили, остался вот, вот это множество ординалов. Это не ординал. Но оно вполне упорядочено. У него есть порядковый тип. И вот этот порядковый тип мы обозначаем как значит, результат этой операции. Вычитание слева у нас работает. А вот вычитание справа не работает. Вот у нас 2 меньше, чем омега. Но не существует такого гамма, чтобы гамма плюс 2 было бы равно омега. Ну, действительно, если гамма это натуральное число, то добавляем 2, получаем натуральное, будет меньше омеги. Если гамма это омега, то, то омега плюс 2 уже больше, чем омега. Если гамма больше, чем омега, то еще хуже получается. В общем, вычитание слева не будет работать. И еще у нас есть значит, деление с остатком ординалов. Это десятое свойство. Это самое главное свойство, на основе которого получается кантеровская нормальная форма для ординалов. Значит, десятое свойство выглядит следующим образом. Если у нас бета больше нуля, то для любого ординала альфа имеет место следующее разложение. Альфа есть бета умножить на гамма плюс некоторая дельта, где вот это дельта, оно обязательно меньше бета. Причем ординалы гамма и дельта определяются единственным образом. То есть всякий ординал альфа можно разделить на бета, получив неполное частное гамма и остаток отделения, причем они определяются однозначно, что очень даже хорошо. Вот. И это очень сильно напоминает деление с остатком во всяких там кольцах, да, в кольцах с, с нормой. И поэтому, кстати, на ординалах работает алгоритм Евклида. То есть вы можете делить ординалы при помощи алгоритма Евклида, находить наибольший общий делитель. Другое дело, что для бесконечных ординалов это как-то все очень неинтересно получается. Ничего там такого странного не будет. Все очень сильно упрощается. Ну и вот основная теперь теорема, которая нам потребуется в дальнейшем. Это теорема у Кантеровской нормальной формы, но перед этим нам надо ввести еще один интересный ординал, который, внутри которого, во вселенной которого, собственно, мы и будем жить, доказывая теорему Гудстейна. Мы положим по определению, что ε0 – это супремум вот такого множества. Омега, омега в степени омега, омега в степени омега в степени омега, тут имеется в виду вот так вот, и так дальше. То есть мы строим все конечные башни степеней омеги. То есть тут вот одна омега, тут две, тут три, четыре, n и так далее. Тут получается их как бы натуральный ряд, такой воплощенный в эти башни. Берем супремум. И вот это и есть ординал ε0. ε0 обладает таким хорошим свойством. ε0 в степени ε0 равняется ε0 натуральные числа такими свойствами не обладают. Вот. Это первый ординал, для которого получается как бы стационарная точка при значит, возведении в степень. Почему так? Ну, потому что можно ε0 представлять себе как вот такую бесконечную башню э омег. И если мы ε0 возводим в степень ε0... Так, только пардон, конечно, я тут наврал. Не ε0 здесь, а омега. Омега в степени ε0 равно ε0. То есть это, ну да, стационарная точка возведения в степень, э, операция возведения Омеги в степень. И если мы под эту ε сейчас подставим омегу вниз вот так вот, да, как бы, чтобы это в показатель уехало, у нас ничего не поменяется здесь. Как, как была вот эта вот счетная последовательность омега, так она и останется. Но это скорее такое визуальное доказательство, но, значит, действительно это формально можно вывести вот это вот тождество. Ну и, соответственно, теперь теорема Кантера о разложении ординалов. Теорема, которая называется «Нормальная форма Кантера». Этот результат, кстати, тоже был получен кантером еще тогда, вот в конце 19 века. Любой ординал меньше ε0 для любого ординала существует набор ординалов гамма 1 и так далее, гамма н, то есть конечный набор, который удовлетворяет свойству. Да, и давайте сразу же напишем и натуральных чисел К1 и так далее, КН То есть вот эти вот у нас меньше омеги А вот эти меньше эпсилон 0 Значит, существуют такие, причем единственный набор Вот этих вот ординалов и натуральных чисел Что? Выполняется разложение Альфа равно омега в степени гамма 1 на k 1 Плюс и так далее Плюс омега в степени гамма n. На КН При этом При этом э, Должно должно выполняться неравенство Вот как мы раньше писали также это все и работает Гамма 1 больше гамма 2 И так далее Больше гамма Н Который больше либо равен нуля То есть степень последняя может быть нулем А вот коэффициенты Все все коиты строго больше нуля потому что если тут 0, то смысла нет писать все это дело. То есть, смотрите, что получается. Мы, когда говорили о, о, о теореме Гудстейна, мы брали число, раскладывали его по некоему основанию. Там получались какие-то степени, коэффициенты. Потом мы степени снова раскладывали. Вот. И получалось, что получалось вот некое вот это разложение в виде дерева, причем конечное, да. И мы тогда еще заметили, что если бы мы могли взять какое-то число в основании, которое больше всех натуральных, подставить в, в это разложение, то мы бы, возможно, доказали бы теорему Гудстейна. Вот именно это мы теперь и будем делать. Мы будем в разложении числа, которое мы производим в теореме Гудстейна, в качестве основания брать ординал Омега. Единственным условием является то, что мы всегда степени должны э, рассматривать по убыванию. Вот так из-за некоммутативности сложения в ординалах. Не дай бог нам тут где-то степени перепутать местами, у нас все поедет, потому что при сложении степеней ординалов, ну, этого свойства я не приводил, но можно сказать, что вот большая степень, она, если она стоит правее, она съест все меньшие степени. Это так же, как вот мы берем там 2 плюс омега равно омега, точно так же, там, скажем, омега, в сотой плюс омега в 101 это просто будет омега в 101 то есть вот эта старшая степень если она правее стоит она съедает все что слева поэтому мы их располагаем всегда в порядке убывания вот ну и значит поскольку у нас ординал альфа меньше по условию меньше чем эпсилон 0 то есть не может такого быть чтобы омега в какой-то степени достигла альфа потому что это случается только на эпсилон 0 то вот эти вот степени гамма Они все строго меньше, чем альфа То есть мы можем вот здесь написать, что они меньше альфа Но это не условие Это следует из того, что альфа меньше эпсилон 0 Условием являются только вот эти вот неравенства И поскольку они меньше, чем альфа Соответственно, они меньше, чем эпсилон 0 И вот эти все гаммы можно тоже в таком виде представить Точно так же разложить И, по сути, мы можем... Сказать, что любой ординал меньше ε0 имеет единственное разложение по супероснованию омега. И это разложение конечное. То есть можно предъявить просто дерево, такое же, как мы строили в прошлый раз, где значит, в листьях стоят нули. Коэффициенты вот эти вот клоны ветвей – это конечные, то есть натуральные числа. Вот. А омега – это просто некий символ, который подменяет нам эту самую основание степени и даже когда вы в компьютере это все дело обсчитываете деревья пытаетесь вот эти деревья построить вам ничто не мешает получив произвольное дерево на основании арифметического разложения по степеням да, по супероснованию потом вместо этого супероснования везде воткнуть омега и напечатать некую формулу там с помощью пакета симпай на питон например напечатать формулу которая представит вам разложение уже с основанием омега Просто подмените этот самый везде основания на омегу, и будет вот это вот разложение. Значит, вот главный результат для нас сейчас заключается в том, что мы ввели операции на ординалах. Мы умеем их складывать, умножать, возводить в степень, даже иногда вычитать умеем, даже умеем делить с остатком. Благодаря этому мы получаем э, так называемую нормальную форму кантора. Канторовскую нормальную форму для ординалов. Но, правда, для ординалов меньших, чем ε0. Вот, для больших там можно, например, на основании ε0 тоже делать разложение. Но нам они и не нужны. На, нас интересует только вот то, что получается э, законечное число шагов из, э, из ординалов омега. Да, кстати, можно доказать, и всем рекомендую это проделать, вот такое упражнение со звездочкой его поставим, что если вы начнете эту формулу итерированно применять, то есть вот гаммы разложите по основанию омега, потом в гаммах появятся какие-то новые степени дельты, дельты разложите по основанию омега, у вас эта процедура закончится за конечное число шагов. Там просто надо следить за тем, что у вас возникает последовательность убывающих ординалов, каждая новая степень, она меньше, чем то, что вы раскладываете. То есть меньше, меньше и меньше. А поскольку ординалы вполне упорядочены, то в ординалах не существует бесконечно убывающей последовательности. Там вот если вы с какого-то стартовали ординала альфа-1, альфа-2, альфа-3, вот они все меньше, меньше, меньше, бесконечно убывать она не может. Это тоже теорема, которая следует из определения ординалов. Потому что ну, просто вы берете множество всех этих ординалов, предполагаете, что оно бесконечное, берете в нем минимум, который существует просто по свойствам ординалов. Но тогда получается, что этот минимум, во-первых, это какой-то из этих альф, но тогда все остальные альфы, которые меньше его, они в это множество не попали. То есть, получается противоречие. Поэтому вот бесконечно убывающий, строго монотонно убывающий последовательности ординалов так же, как и натуральных чисел, не существует На этом, кстати, основан метод бесконечного спуска, который придумал еще Ферма Когда доказывал теорему Ферма для показателя, по-моему, 4 Вот, ну, не буду сейчас путать А здесь мы тоже его применим Только у нас будут не натуральные числа, бесконечный спуск, не в натуральных числах А в ординалах, которые меньше, чем ε0 Вот и все отличие. Ну вот, вооружившись теперь вот такими, такой сильной арифметикой, той самой расширенной арифметикой, на которую надеялся Гильберт, мы и перейдем к доказательству, собственно говоря, теоремы Гудстейна.